Доброе утро, с вами снова выпуск несколько минут корейского. Кто еще не забыл алфавит, мы можем повторить сегодня гласные звуки несколько. И здесь у нас как произносить. Можем пописать, но попишем, думаю, потом, в следующий раз, может, завтра. Гласных у нас простые вот гласные звуки а о у Э, ю э, э, и здесь чем они отличаются от русских от русских гласных звук а о произносится широко открытым ртом и энергия при произнесении А она исходит от человека. То есть вот эта вот палочка обозначает, можно сказать, небо, да, вертикальная палочка человек, а горизонтальная энергия. И таким образом произносится А. Звук О наоборот. Энергия как бы выталкивает человека назад. О. А. О. И таким же образом. Я. Ё. У. Это звук темной Энергия направлена к земле. У. У. Этот звук средний между О и У. Можно так сказать. Звук светлый. Энергия направлена вверх. Губы при произношении складываются в трубочку, как будто мы хотим произнести У. И произносим О. О, О. Ю также у нас э, темный. А это у нас тоже светлый. Средний между Ю, с, ю и ее Где-то так, наверное. У Ю. О, Ё. Звук. Здесь у нас энергия по горизонтали идет вдоль земли. Ы. Ы. И. Здесь у нас так положение губ растянутое, и энергия у нас проходит вдоль человека, не выходя из него. И. И. Ну, вот это вот. Так сказать, ознакомительное. Теперь мы перейдем... Перейдем... Хотя, да, я хотел Пописать... Пописать... Слова, которые мы... Запомнили которые я запомнил, вы, быть, может, запомнили, а потом проверить их правильность, произнести их и проверить в Google переводчике. Там теперь есть такая возможность. Так, попробуем. Может быть, вот... Это? Нет. Ну, самые такие, которые... Запомнили мы. Сарам. Человек. Сарам. Да, если кто впервые смотрит, читает, да, кто же знает, но еще читать не очень хорошо может... Могут заметить, что не подряд пишется, да, буквы А в таких вот слогах, в слогах квадратиках. Бывает двух буквенные, слоги трех буквенные, также четырех буквенные. И так и читается. Это у нас Сы, это у нас Риль, Мим, это у нас А. Сарам, человек. Саран. Саран. Этот звук он у нас передгласный, он не читается, а это вообще согласный звук «м» носовой. В гортане он произносится «м». «Саран» – «любовь». Также можно написать Какие слова вспомним? Если кто первый курс проходил, то так он эти слова помнит. Нара. Ст страна. Нара. Ну и еще, конечно же. Конечно же, Хангук, Корея. Хангук. Чингу, чингу, Ч, это у нас взрывной звук. Чингу, согласный взрывной. Чингу, друг. И можем еще два слова, которые, которые можем проверить, произносить надо, видите. Согласны, есть простые, то есть скользящие у нас пиб. Счет также. А есть э, именно как э, сдвоенные, да, смычные. То есть одно дело у нас. ПАМ комната пан а другое дело у нас пан это хлеб если нам мы произносим в принципе для нас это не так уж и заметно как мы произнесем пан или пан то вот, например, Google Переводчик, он очень чувствительный. Он всегда... Я хочу произнести комната. Он пишет, познает как, как хлеб, переводит как хлеб. Ну и что еще? Ну давайте из таких еще тоже сложных слов, которые может нам перевести Google Переводчик, еще, может быть, слово 4 запишем, какие вспомню, Например... САН – гора. САН – это гора. А если САН, сан – это стол. Также можно еще вспомнить КАН – река. КАН – река. Можно вспомнить УИТЯ. УИТЯ – это стул ну и еще какой нибудь из таких которые надо правильно произносить тоже э, смычный там там там должно быть Земля, как я помню. Вот, и давайте теперь попробуем все эти слова сказать. Запомните, сказать в Google переводчики Сарам, сарам, нара, хангук, хан, хан, хангук, Чингу, пан, пан, сан, сан, кан, уйтя, тан. Посмотрим, правильно ли у нас это получится. Сарам Сарам Пан. ПАН САН САН САН САН Надо как-то не так произносить Уитя, Уитя, тут нас вообще не перестал говорить Уитя уйтя Пан. Сан. Сан. Сан. Сан. Сан. Да, с произношением, конечно. Что у нас там еще было? Чингу, Хангук. Так. Чингу. чингу чингу чингу хангук там Ну, так. вот. В общем-то, в принципе, вот с какими-то получается, да, ну вот с хлебом, с комнатой. И, а, видимо, это дело в звуках, просто некоторые проще произносить, некоторые проще, некоторые сложнее, то есть они произносятся не как русские. Вот, например, ну давайте еще попробуем река. КАН. КАН. Ну, вот как-то так. КАН еще более-менее. Да, вот с этими звуками, с этими звуками особенно Н, НЫ, да, звук. Он произносится немножко, немножечко по-другому. Также же и Щьет и пип пи вероятно, там еще нужно тренироваться. Но остальные все. Хангук тоже произносится не хангук, то есть не как русский, русский звук х, х а просто такой он в гортане тоже образуется хангук. Вот, ну, будем в процессе тренироваться. А, вот нара еще слово. Нара. Вот. Будем в процессе тренироваться. Я думаю, побольше слов. Потом, может, даже попробуем целыми предложениями. Можем даже сейчас попробовать какое-нибудь предложение сказать. А, например. Тенэн. Хангуммариль. Пеумнида. Я изучаю корейский язык. Ч ⁇ нын, Хангун, Мариль, Пьям, не да. Вот видите, как хорошо. Ч ⁇ Хангун, Мариль, не да. Это он понимает. Это он понимает. А почему же он не понимает, как я говорю, как я говорю Комната. Пан. Пан. Пан. Пан. Пан. Пан. Нет, ну, не хочет он почему-то комнату писать, но не хочет и не хочет. Хлеб, хлеб, хлеб, да. Не хлебом единым жив человек. Так, ну, что еще хотел показать в этом коротком выпуске, что у нас все продолжается у меня в выпуске вот. Группа ВКонтакте сюда выкладывается. Корейский язык с нуля. Здесь уже довольно долго. С самого начала. То есть получается самое начало. Да, здесь можно пообщаться с корейцами. Я еще пока не про, Ну, то есть я пробовал потихонечку. Ну, вот этот сайт можно. Да, можно по-английски. Там потому что Google переводчиком, конечно... Вот здесь уже начали по 10 слов проходить, но потом немножко был перерыв. Ну и здесь разные все выпуски. Если домотать с самого начала, там будет как раз таки самое начало, алфавит. Но кто не хочет мотать, он может зайти, зайти на канал на мой на ютубе. Там есть выпуски 45 минут корейского, но они поменьше, побольше. И здесь разные варианты, здесь и песни, и переводы, и также таблицы, дифтонги, все, все, все, все это есть. И тут, кстати, два плейлиста: 45 минут корейского и еще корейский язык, корейский язык с нуля, корейская пятиминутка. но здесь совсем не совсем 5... не по 5 минут. Тут тоже как печатать по корейски. С самого начала, который это с самого начала, когда я начинал, корейский с нуля каждый день. Вот. Тут может кто-то зайдет пос... посмотреть алфавит здесь подробно. Правила чтения и ассимиляцию. Но ну, ассимиляцию я сам до сих пор еще прохожу. Потому что здесь я не учу корейскому, здесь я сам учусь. И кто-нибудь может быть вместе захочет подключиться, вместе учить. И также еще, да, вот в этой группе я выкладываю. И также еще я сделал, а, здесь, а, значит, будут а, ссылки полезные, которые здесь в этой школе я сам учился, а, учился, но немножко пока что вспоминал, а с сентября, может быть, опять пойду на полные, а, полные курсы. Тоже с сентября откроются. Здесь полезные ссылки, которыми мы. А, я в выпусках пользуюсь, поэтому я их всех сюда ставлю. И здесь же еще вот я придумал корейский разговорный клуб. Это кто в Санкт-Петербурге. Это такая идея. Но пока что сложновато э, собрать. То есть э, смысл в чем? Общение на корейском. Вот у меня группа. Да, сюда я выкладываю э, видео. А также под видео бывает выкладываю материалы, которые, например, по дифтонгам. Там таблицы согласных. Но это... Не всегда, потому что их делаю и переделываю еще. Вот. И вот эта группа, это для Санкт-Петербурга, кто хочет изучать, а, допустим, допустим, общение на корейском. Корейский разговорный клуб, это тоже такой мой проект. Здесь, чтобы нам только общаться по-корейски. Фразы, да, и только вот общаться. Вот на эту тему. Здесь у нас не будет таких вот. Здесь желать, желательно разговорный будет. А, вот, где-нибудь в Питере. Где-нибудь в Питере хотелось бы просто, чтобы мы гуляли и говорили по-корейски, общались только на корейском. Ну, с телефоном это проще. Сейчас есть телефоны, переводчики. А вот, кто вспомнит больше всех слов, тому приз. Ну, хотя, как мы поймем, кто вспомнит больше, я не знаю. В общем, две группы такие тоже можете. Кто в Петербурге, можете вступать. Да и все, в общем, можете вступать. Общение на корейском. Из всех, э, из всех городов, кто желает. Да, и даже у кого нет, может быть, корейских курсов в их городе или поселке, кто хочет изучать корейский. И вот она... А где она, кстати? Сейчас, управление. Так, вот она, общение на корейском. Это, собственно, группа и есть. Здесь у меня перепост с группы был. Предлоги вот как раз нам пригодятся, наверное, в общении. Я, честно говоря, их не особо-то не особо и помню, эти предлоги. Вот. И здесь... Можем мы... Можем мы общаться. В центре можем в центре. Ну, желательно, конечно, в центре, потому что больше. Хотя, в принципе, кто хочет, может, не обязательно в центре. Можно и в парке там, каком-нибудь. Кто хочет, где изучать. Кто какую тему лучше знает. Может быть, он знает про природу. А если интересно более общение, допустим, приезжаем в Корею, да, и можно разыграть как сцену такую как ходить по магазинам и все такое прочее что, что сколько стоит спрашивать или как пройти допустим туда-то и туда-то, ну тоже пригодится может кто-то поедет в Корею учиться или работать это тоже хорошо или просто на экскурсию ему будет интересно чтобы там не, не затеряться вот, так что вот эта группа да, группа и канал и канал здесь два пл плейлиста. Вот, всем спасибо, всем удачи. С, ва с вами был выпуск Несколько минут корейского. До новых встреч.